Здравствуйте, дорогие мои! Э, недавно моя подписчица, ну, как вариант, предложила рассмотреть фигуру Дмитрия Рогозина э, как возможного в дальнейшем персону, возможную к президентству Российской Федерации. Ну, давайте рассмотрим. Давайте что-то рассмотрим, что можно сказать, что можно, не можно что сказать. Давайте посмотрим. В сегодняшнем видео, как вариант, мы рассмотрим две персоны. Дмитрия Рогозина и Михаила Мишустина. Ну, начнем, конечно, с запроса. Клиент всегда прав, также и подписчица всегда права. Значит, вот смотрим, вот перед нами карта господина Рогозина. Господина Рогозина. По зарастрийским раскладкам человек родился в год белого медведя. Вот такой очень российский год. Господин Павел Глоба к этому 32-годичному календарю, где идет показатель белого медведя, очень сильно приравнивает туда Россию, какие-то похожести, поэтому по своей сущности человек очень сильно заточен под русский мир, скажем так, то есть очень российский год рождения. Этот год дает закладки очень больших событий. То есть многие люди, родившиеся вот в этом году, когда и господин Рогозин, ну, не все, конечно, но вот у них есть, возможно, больших закладок делать для себя, как для себя, так и для своей семьи, и, естественно, для своего государства. По, по восточному календарю год водного кролика. Ну, то есть человек может отвлекаться на личные отношения и может менять партнеров в семье, скажем так. Ну, вот в смысле, ну, такой намек есть. Почему? Потому что в водной стихии у человека находится показатель демона, то есть довольно сильный статус. В общем-то, все, что связано со Скорпионом, и дает, ну, не шатание, но такие повышенные иногда интересы в теме сексуальности вот у человека. Я не в плохом смысле говорю, но вот как бы зашкаливает что ли иногда. но ну, наверное, это было по молодости, скорее всего. Еще обратим внимание, что Солнце, точка рождения у господина Рогозина, находится в Виакомбусте. то есть там же, где у господина Путина, находится Марс. То есть человек рисковый. Человек, понимающий, что без риска ты ничего в этой жизни не отымеешь, не получишь, не, на, не найдешь, не узнаешь. Это очень хорошо для людей, больших должностей, скажем так. Человек идет на риск, умеет урвать, умеет победить, как лев, как тигр, понимаете. Ну или как вот белый медведь тоже выскочил, схватил там нерпу и нырнул, скажем так. То есть вот такой эффект захвата тут я вижу. Почему? Потому что Марс, Марс очень тут, Марс очень сильный, но до Марса мы найдем. Значит так, точка рождения... В градусе, который говорит, глухое упорство, настойчивость, приход к цели во что бы то ни стало. То есть для человека, изучающего что-либо, эм, как бы эм, он все-таки занимает должность, там же много инженерии, физики, и физики на него работают и кто угодно. И аэродинамика, там все. Там то, что я не все понимаю, но не все слова даже знаю. То есть приход к цели во что бы это ни стало. Это значит, что человек умеет э, направить свою такую организаторскую способность, умеет нажать где надо, потому что Юпитер огненный, человек умеет такой, как руководительский, человек умеет нажать, и он понимает, в какой цели надо и как нажать, чтобы прийти к, к нужному результату. Потом, здесь над Солнцем во время рождения у человека висела звезда Этамин. Давайте посмотрим, что такое Этамин. Гамма дракона, положение 28 градусов стрельца в соединении с Солнцем. Высокое положение в литературных знаниях, в юридической сфере, общественных делах. Вот Человек умеет вот группу вот сделать под себя, подстроить, как вожак. Человек неустрашим, агрессивен вот агрессивен, до этой темы немножко мы дойдем, может оказать вовлеченность в дела, связанные с необычными идеями оказаться. То есть вот необычные темы, но, дорогие мои, космос – это вообще одна из необычных тем на сегодняшний день, в сегодняшнем веке для людей, проживающих на планете Земля, потому что, извините, космос мы… Так вот уж вообще еще, естественно, до конца мы не освоили. И поэтому это изучение одновременно и риск, и метод проб, и ошибок. Мне нравится, что у человека в воздухе находится ангел хранители потому что Почему мне нравится? Потому что умеет человек найти золотую середину в отношениях, в разговорах. Неважно, деловые это или любовные разговоры. И все что с воздухом человеку дается человеку открываются тайны связанные с воздухом и с вакуумом и с космосом через преодоление воздуха наших так сказать атмосфер мы выходим в космос то есть ты, ты подружился с воздухом, то умеешь с ним договориться, тогда ты получаешь правильный и быстрый вы, выход, меньшее сопротивление. Мне это очень нравится. Еще хочу сказать, что я посмотрела дату человека вступления в эту должность. Это у нас там, сейчас скажу, 24 мая 2018 год. Ну, в общем-то, что интересно... Там, где у него родной свой Марс стоит, тут находится Сатурн а, и южный узел. То есть человек кармически пришел, а здесь южный узел в соединении с Марсом, как в родной карте рождения. Посмотрите внимательно, дорогие мои любознательные. Видите так? Значит, это приход на должность, а, южный узел плюс Марс. А это родной показатель, южный узел плюс Марс. То есть это говорит о том что у человека прошлой инкарнации очень связаны с какими-то изучениями сознаниями я бы сказала все таки тут существует тайность тайные Я сейчас говорю и сейчас тайность и мной, конечно высшая там секретность идет и Тайность по прошлым инкарнациям, такой, знаете, заточенность, как на КГБ, совместная, такие мощные, скажем, мощные тайны. Тайна прошлого чего-то. Даже он какими-то очень знаниями мощными владеет из прошлой инкарнации человек. И Марс. Марс очень интересный. Что интересно? Марс, конечно, в Козероге он... В своей очень мощной, господи, где-то я писала себе, значит, ну он как бы на троне, в обители, очень мощный, но Марс в соединении с южным узлом говорит о том, что когда внешне вы подходите к этому человеку, вы можете не рассмотреть в нем эту мощь, она внутри зашифрована, она есть. Даже человек может мощно э, сконцентрировать какую-то мысль, выдать, сказать потом, так, что все удивятся, потому что Марс в соединении с Меркурием. В, возвращаясь к Ангелу, Ангел находится... Э, в градусе, который защищает человека от каких-то агрессий и от насильственной смерти. Вот какие-то интересные защиты тут человеку выстроены, чтобы он прошел жизнь и много сделал, большой объем, как миссия, как миссия. Так. То есть я еще хочу сказать, что это скрытый рывок, в принципе, для окружающего мира. То есть человек способен намного больше, чем он внешне вот как-то выглядит, допустим. Потом соединение Плутона с Ураном в противовес с общественными такими, может быть, с учительскими учениями какими-то, ну, с какими-то вот канонами. Это не обязательно тут как идет как конфликт, а это значит нестандартность в решениях. То есть он может себе сказать, а я не пойду вашим путем, а я найду новый путь, другой. Вы, может быть, относитесь, как бы отталкиваетесь от старых канонов, от своего какого-то опыта, а я вдруг. Уран, он такой, знаете, вдруг. Вообще скажу вам, Россия под Ураном и под Сатурном, да? Поэтому Уран, он очень хорош для русского человека. Смотрите, что еще тут интересно. То есть, когда Сатурн... На, как бы сказать, в, в обители, в знаке Водолея, при рождении человека. Понимаете, при рождении. При рождении Сатурн может быть где угодно, но вот тут вот так вот вышло. Это дает четкость, повышенное внимание и перепроверка. Ну, иногда может быть медленность в чем-то, как кажется. Ну, кому-то может кажется, вот он медленно там что-то затягивает, на два месяца затянул решение какое-то или там показ какой-то ракеты, какой-то носителя, допустим, да? Нет, человек десять раз, двадцать раз все взвесит, проверит, пере пере пере пересчитает какие-то расчеты, возможно, перегрузит пере всю свою команду, загрузит перерасчетами и получит желаемый результат. Интересно, что Луна находится в поле, скажем, градусах, относящихся вообще за Россию, за российское государство. То есть человек думает о мощи, о защите своего, своей Родины. В принципе, вот это все может тянуть на президентство. Ну, вообще, да? Но я бы сказала, что ему все-таки, хоть он сейчас на таком высшей должности, внутренне ему комфортно, наверное, не быть президентом России. Вот, в принципе. Это мое личное такое, знаете, субъективный уже момент. Идем дальше. Значит, Марс в соединении с Меркурием. То есть такой... Все это хорошо для человека, работающего над, с темой воздуха. Еще раз повторю, Меркурий это такой довольно воздушный показатель. Деловой, конечно, показатель. То есть человек, видите, как интересно, он в себе совмещает и, наверное, что... и, и умственный такие профессор-профессор, и умеет подметить. И, может быть, посчитать и пересчитать. А сколько вот это стоит? Сколько эти испытания нам обойдутся? А сколько это? То есть такая много, многоплановость, дорогие мои, многоплановость человека наблюдается. Хотя я не вижу тут ни одной такой мутантской точки рождения. Вот он такой, какой он есть. Потом. Конечно, из как бы каких-то дополнительных сложностей Сатурн с Нептуном. То есть в человеке вроде и есть какие-то... Возможно, это говорит о том, что человек не очень любит все, что связано с морем, с водой, ну, как вариант, допустим. Возможно, он не очень любит, допустим, зимнюю рыбалку. Вот может такой показатель быть. Ну, и может быть не очень любит, допустим, может быть не очень любит лечиться, тоже как вариант может быть, вот такое, да. То есть не очень любит гипер-какие-то фантазии. То есть... У него марс смотрите Марс у него в земляной зоне. то есть вот хочет за то, что можно потрогать, вот в это поверить понимаете. То есть я придумаю ракету, если я смогу ее сделать, значит это то, что надо. Если я придумаю ракету и пойму, что вряд ли мы это сделаем, мы это делать не будем. То есть это хороший такой аспект, тормозящий в каких-то, когда гиперчеловека есть много людей, которых захватывает, закидывает в какие-то гиперфантазии, такое сектантство, извиняюсь, да? Потому что тут интересно, что вот горячая голова в чем-то может быть относительно сознания, точки сознания в я но вот тут есть включатель такой на тормоза, и в этот человек, в момент человек тормозит, и, э, и когда у нас жизнь тормозит по каким-либо моментам, в этот момент мы как бы делаем внутреннюю инвентаризацию. Вообще хочу сказать, что много красных аспектов, связанных, которые тянут вперед, которые связаны с ураном. Это и много тайн, и много защиты для своей страны. страны Даже так как уран вот здесь, я бы написала в материальной, то есть высшие защиты даже своих территориальных и материальных для своей страны каких-то тем. Это очень хорошо. Северный узел, как бы программа, идет градус музыкальности. Вот. И еще что интересно, там, где прозерпина стоит, как бы планета перестроек. Может быть, немножко ну, она медицинская, можно иногда трактовать с этой стороны, тоже хорошо по медицине, так сказать. Ну и каких-то изменений. И над ней висит звезда спика. А звезда спика, кстати, у Виктора Цоя звезда спика. Но не в смысле потому, что он погиб. А в смысле, потому что он знаменитый. То есть этот человек, я извиняюсь, и после своей кончины на него будут ссылаться, будут мемориальные доски, будут вот такой человек, великий человек. Вот, а теперь давайте посмотрим натальную карту господина Мишустина. Ну вот, дорогие мои, значит, перед вами карта рождения Михаила Мишустина. По зороастризму человек родился в год лисицы. То есть у этих людей многое решается за кулисами. Если битва, то надо хитростью, а не силой. Но это хороший показатель в этом моменте. То есть человек умеет ставить лабиринты, умеет выходить из простых ситуаций, возможно, нестандартными способами. Потому что вообще знак рыбы, посмотрите, какой у него наполненный знак рыбы. Знак рыбы. Дает, конечно, тягу к тайне, не зря человек под тройками родился, много тут мистики, у человека много происходит необычных ситуаций, даже таинственных, может быть, поэтому он сам непредсказуемый и даже музыку к песням может написать, вот такой, ну... И мелодичный, и такой и секой. Вообще, мне, конечно, бросилось в глаза то, когда открыла эту карту, что у человека узлы мутантские, видите, красные точки, да? Вот, то есть человек-мутант и по Меркурию мутант. Меркурий вообще очень интересный тут, потому что Меркурий в нулевом градусе, градусе сопро... соприкосновения с градусом когда человек несет какую-то карму за свою родню. Вот в чем тут момент. То есть он, у него есть ощущение, что он и свою жизнь, и еще за того парня, за какого-то, за своего деда или за прадеда что-то доматывает, дорабатывает. Значит, так, по восточному календарю у нас огненная лошадь. То есть человек умеет быть в группе, ему комфортно. ну, Скажем так, временами комфортно, потому что рыба очень обособленный знак, рыбам комфортно отдельно, но он умеет вжиться в коллектив, и лошадь всегда считается трудолюбивым знаком. То есть он не отлынивает, он вгрызается в гущу это хорошо. Теперь, на что обратила внимание, узлы мутанские. Мутанские узлы в нулевых градусах говорят о том, что, ну, в принципе, если так по-прямому сказать, что часть жизни интересы какие-то материальные, а потом часть жизни интересы такие какие-то, может и общественные, может и когда информацию надо донести, вот информативность больше, чем, допустим, нарабатывание каких-то материальщины, скажем так. И вообще хочу сказать, очень интересные мутанские узлы. На мутанских узлах родился товарищ с, с, нынешний президент Америки, товарищ Бедон, у него тоже мутанские узлы. Мутанские узлы говорят о том, что данная инкарнация может быть последней. И сейчас человек рождается уже не, не сильно очень гипер участвовать в каких-то течениях, а больше быть наблюдателем. И когда товарищ Бедон. Первые какие-то там, ну может не первые, то есть такие всплыть его в высокий ранг, он уже потерял своего сына. То есть карма, карма вот такая, карма, сильно не всплывай, знай свое место, номер один не должен быть. Как только получается номер один, карма может что-то у человека, я даже написала, что... Допустим, если человека назначат вот этого человека на президент РФ, у него могут быть сложности э, и потери в личной жизни. Бедон расплатился жизнью своего сына. Сейчас опять его закинули на такой пост, и что мы наблюдаем, ему боженька отключил мозги Есть же такое выражение, когда Бог хочет наказать, Он отключает сознание у человека, разум. Да? Я не хочу тут ничего плохого говорить. Человек сейчас на ответственном уже посту. Не просто это ему дается. То есть вопреки всему... Ну, может быть, есть тут некоторые тонкости, о которых я не буду говорить. Может быть, человек поставил себе такие дополнительные защиты, которые дают допуск при таких узлах быть на гребне событий, скажем так, вот в гуще истории. Идем дальше. Градус солнца. Мягкий женский, тайные враги и фортуна в любви. Очень интересно. Значит... Про Меркурий я сказала, то есть он такой мутантский. То человеку хочется сказать что-то, что-то не хочется. То есть вот я так даже предполагаю, вот мы видим часто этого человека на экране телевизора. Там вот как работа, там надо сказать, заявить, что-то такое. Человек приходит домой и, она молчит, молчит, молчит. Может быть, вот действительно уходит вот в музыку, вот там у него релакс, скажем так. Так, потом... Южный узел, точка прошлого, соединена с Нептуном. Это говорит, о, что человек принесший из прошлой инкарнации много тайн и сюда человек загадка в нем есть что-то я и раньше когда первый раз увидела недораскусываемость вот недопонятность он необычный посмотрите три точки мутанские еще рыба еще и нептун и ретроградный нептун то есть непростой он может говорить о каких-то пороках, ну допустим каких-то возлияний, надеюсь все понимают о чем я сейчас говорю, по прошлым инкарнациям, но во всяком случае это тайны тайные. Идем дальше. Очень интересно, что ангел водолеи и демон Водолея. Ангел Водолея. Ну, вообще ангел рядом с Венерой. Ну и водолейский дает такую легкость флирта. Человек умеет обольстить, в общем-то, если захочет. И этот градус дает глубокий ум и защиту от неожиданных убийств. И дает регулярные какие-то счастливые развороты в судьбе. Вот. А демон... Демон интересен тем, чем он находится в русском поле. Вот тут, как бы тут отсек русского поля, вот где находится государство. Ну и тут сложно сказать, сложно ли самому гражданину, товарищу Мишустину проживать в России, несложно. Но это говорит о определенных тоже сюрпризах к его персоне и раскачек его персоны по-любому может со, со стороны каких-то темных сил скажем так и я еще хочу сказать что этот градус дает ему такое когда человек может выкинуть коленца то есть человек может неожиданно для других поступить я сейчас не про политику даже а скорее всего про близких людей. Вообще тут есть показатель на какие-то определенные магические способности человека по прошлой инкарнации. И этот м -м, Нептун злой такой говорит о больших закладках и больших, э, как сказать, ну, ресурсах. То есть вот человек владеет магией слова, допустим. Но для политика это хорошо. Я не хочу сказать, что э, для России это плохо. У... Наверху там, дорогие мои, должны стоять люди непростые, которых не просто просчитать, раскусить. Люди загадки, они этим и сложны для оппонентов, для врагов. То есть вот необычные люди нужны на высоких должностях. То есть просто по сравнению у Бидон там попроще гороскоп, а тут намного навороченнее гороскоп. Вот, надеюсь, все поняли, про что я сейчас. Э вот, конечно, хотелось бы мне сказать, что, возможно, тут есть, возможно, тут есть по отцовской линии какие-то лишние рюмочки в роду. Ну, не знаю, я вот сказала, но надеюсь, это там дальняя-дальняя какая-то история. То есть к данной истории она не относится. То есть иногда человека может как-то занести что-то в нем такое вау. Это еще подчеркивает, что солнце в, в, в воде и луна. Луна в раке. То есть. А луна в раке, человек э, хочет уюта, рак это дом, хочет уюта и домашней такой защищенности, чтобы человек пришел, были мягкие тапочки, что-то мягенько, хорошо, любимая кружечка, тепло. Ну, может, поэтому вот у нас этот товарищ и такой немножечко плотненький где-то, любит вкусненько покушать, но это вот такая тенденция. Одно из неплохих, что он сам с собой как бы... Ну, не очень-то ругается. Вообще, кстати, около Солнца стоит Сатурн. Это говорит, что по возможности он такой все-таки проверяльщик. Ну, как это у него может получиться такой? Пытается проверять, допустим, в чем-то ну своих подчиненных, скажем так. Теперь Юпитер добрались до власти. Юпитер и Прозерпина. Это тригон. Красная линия – это тригон. То есть, тяга к новым реформам, к каким-то переделкам. То есть, он заточен на это. Над Юпитером звезда. Смотрите, над Юпитером у нас звезда. Называется капелла. Я специально ее тут открыла. Чтобы вот не, не со слов, а вот видите, капелла. Вот капелла. Вот, богатство, счастье, какие-то путешествия все тянет. <триц> вот соединение этой звезды с Юпитером, читаем, предвещает продвижение в юридической, религиозной, общественной сфере. Много путешествий. И многие решения этого человека могут вызвать критику, зачастую заслуженную. И семейный неурядец. Вот возможно, кстати, у него семейная тема семейных неурядиц может переплетаться вот с тем самым танским градусом Меркурия, который говорит, что ты из-за себя живешь, из-за какого-то родственника. В связи с общественностью. Может быть и клевета, и критика преувеличенная воодушевление, ревность, многостранство, неприятности с родными, вот сложности с родными, дорогие мои, конечно, могут быть вот, ну, но могут быть они а потому, что человек все-таки скрытный, он вот о, очень узкий, вот у него узкий вот свой круг ближний, а родня может обижаться, а что ты с нами не ну мы, ты нас может мало уважаешь, почему такая история? Потому что видите вот такой треугольник это такая фигура и наверху стоит называется тау-квадрат наверху стоит юпитер то есть юпитер как, как кармическая проблема всего я тут написала, что примерно два раза в каждом месяце человек попадает э, в странные ситуации, связанные с темой власти. То есть или кто-то его хочет выпихнуть, или он может на кого-то немножко что-то... Хотя, конечно, тут могут быть более какие-то интриги, задвижение ситуации, двигание ситуации через других людей, потому что рыба любит интриги. Водные знаки очень любят через интриги идти к своим целям но юпитер дает какие-то все-таки проколы потому что дзынь день два раза в месяц вот так юпитер я почему это утверждаю потому что юпитер в близнецах он может сказать там в падении он может дать такой эффект когда человек сложно ну может быть не всегда хочет понимать кто выше авторитет, а кто ниже, То есть это такое отрицание каких-то чьих-то других авторитетов. но я думаю это не данная ситуация в данном государстве, но вот может быть это иногда дать внутренний конфликт, который может человека немножко внутри иссушать, вот, мучить скажем так терзать, но все-таки много очень красных тут этих линий, То есть человек знает как расслабиться, как вот это погасить. Ну, красные линии много. Это, конечно, хорошо. Они ослабляют какие-то осадки, ощущения напряжений, скажем так. И, смотрите, Юпитер градус зависимости от ситуации. И любовь к спорту ну возможно так оно и есть это я не могу утверждать что значит любовь к спорту к спорту но ну, может человек любит иногда посидеть там не знаю футбол посмотреть или хоккей там или теннис допустим такое эстетство почему теннис ну потому что рыба такой утонченный в чем-то знак очень ранимый между прочим где-то вот и интересно, конечно, всегда, когда в одном знаке и ангел, и демон. То есть ангел может немножко погашать демонические какие-то темные поползновения в персоне. Если сравнить две персоны, то хочу сказать, что, конечно, у господина Мишустина больше есть... Уж не знаю, обращался ли он к какому-либо астрологу про опасность этих узлов и нахождение в высоких эшелонах власти... Но если бы откинуть эти узлы, то, конечно, человек будет превозмогать, стараться и ползти как бы наверх. То есть, если сравнить предыдущего человека и этого человека, то у второго человека, если он сильно захочет, больше шансов попасть на место в кресло президента Российской Федерации. Вообще, дорогие мои, давайте уповать и на наших создателей, и на эгрегора России. Он сейчас, сейчас очень гиперсилен, он дает большие защиты по возможности России в ее правом деле. И буду благодарна за лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.